Заметим, что если на одной стороне угла последовательно отложить от вершины равные отрезки и через их концы провести параллельные прямые, то в соответствии с теоремой Фалеса на другой стороне угла также образуются равные отрезки. Перейдем теперь непосредственно к доказательству теоремы. Рассмотрим угол с вершиной в точке А, стороны которого пересечены параллельными прямыми bb 1 и cc 1 нам требуется доказать равенство отношений BC к AB и B1C1 к AB1. Предположим, что эти дроби не равны. Пусть, например, отношение BC к AB меньше отношения B1C1 к AB1. Возьмем на продолжение отрезка BC точку C0, так что отрезок BC0 относится к отрезку AB так же как отрезок B1C1 относится к отрезку AB1. Разделим отрезок AB а, на достаточно большое число равных отрезков, таких, что длина каждого из них меньше длины отрезка CC0. Пусть H – длина одного из отрезков разбиения. Будем последовательно откладывать от точки B отрезки длины H до тех пор, пока конец одного из них, обозначим его буквой D, не попадет внутрь отрезка СС0. Такой момент непременно наступит, поскольку длина шага H меньше длины С0. Проведем через концы получившихся маленьких отрезков прямые параллельные прямым b 1 и CC1. Точке D будет соответствовать точке D1. При этом отрезок b 1 d 1 больше отрезка B1C1. Как мы знаем, построенные системы параллельных образуют на другой стороне угла также равные отрезки. Пусть длина каждого равна H1. Если на отрезке AB было N отрезков длины H, а на отрезке BD было M таких отрезков, то отрезок AB1 окажется разделенным на N отрезков длины H1, а отрезок B1D1 на M таких же отрезков. Значит, отрезок BD относится к АБ, так же, как М относится к N, так же, как отрезок B1D1 относится к отрезку аб 1 Но с другой стороны, отношение отрезков BD к AB равно отношению отрезков B1D1 к аб 1 Это отношение отрезков BC0 к AB и больше отношения отрезков B1C1 к к а, b 1 что противоречит выбору точки С0. Полученное противоречие доказывает теорему.